Ты хотел установить новый Windows 11, но у тебя ничего не получается. Ты жмешь, у меня нет ключа. Выбираешь, ну, любую там Home, Education, Pro. Жмешь Next. И твой мощный компьютер на базе Ryzen а не поддерживает Windows 11. Что же нужно сделать, чтобы решить эту проблему? Шаг первый. Выключаем наш компьютер. Шаг второй. Заходим в BIOS. Шаг третий. Заходим в настройки. Security. Trusted Computing. Security device support. Is Disable. Enable. F10. Да. Ждем. Для материнских плат ASUS нужно зайти в BIOS, Advanced, AMD, FPM Configuration. Для материнских плат Gigabyte это BIOS, Perifatus Trusted Computing. И включить получается TPM 2.0. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Это единственный способ без каких-либо тупых костылей.